Smoke ты угораешься, я сейчас не понял. Это, это что за муравейник с духом мончоуса? Ты какой еще муравейник с духом и Ты что, вообще что ли? А что это? Это киборг-убийца. Ребята, кто не призвелся еще с работой, приходите к нам в дальнобой. Очень качественная работа в нашей конторе. Проктолог – единственная профессия, в которой выражение «руки из жопы» означает конец рабочего дня. Какие космастеры, какие блесна. Вот, самая рабочая блесна. Мадененчина. Еще за что люблю китайцев, знаете, эти люди никогда не страдают хуйней. Всегда чем-то заняты вот действительно важными, знаете, вещами. Вы знаете, что вы всегда читали это неправильно, потому что надо читать made in... Шина! Скажите, зачем вы себя в голом виде в возбужденном состоянии шлете всем подружкам? Причем находясь в это время на работе... С бейджиком. А -а -а -а. Он что, бейджик не снял, когда фоткался? Да, у был бейджик. И. А на что он прицепил бейджик? Сейчас, сейчас, потерпи, дорогой, потерпи. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. На, пей, пей, пожалуйста, пей, пей. Еще? Еще, Надя? меня сейчас снимает. Я сейчас снимаю, ему отправлю. Бля. Ой, ёлка, я страшная. Санют, да, я да. тебя люблю, блин, не забыв... я тебя не забываю, ты не думай. Я тебя люблю. Мы Держись. Мы тебя не можем. Он там лопата ебал. -то. Я тоже, блин, на отработке. Как прожить неделю на 20 рублей? Покупаем куриное яйцо, отвариваем, очищаем. Разрезаем на равные части один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Одна лишняя. Выбрасываем мусорку, маркируем и ставим в холодильник. Пользуйся, не благодари. Короче, Гриша странный папуген почему-то стучит не клювом, а головой. Постучи. Это что такое? Это зачем так-то? Постучи. Гриш, постучи, постучи. Да ты что? Ты мужика хочешь? Вот тебе, вот, поняла, тварь! Да ради бога! Ой, черта. Ничего не замечаешь странного? Ничего тебя не смущает? Серьезно? А, а нихуя себе! Ты видел вот это, блядь? Это наверняка какой-то доп, нахуй, типа... 16к, блядь, за это мы стопудово влупили, блядь. Пневмо штучки, блядь. Нравится. Жена, жрать подай. А макарон с чем? Подливу не надо. Ты заходишь в лифт, идут со стоймы. Твои действия. Напиши в комментариях.